Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel Это игра под названием Don't spill your coffee Типа не проливай свое кофе Мы играем за чувака, который Все время бесперерывочно 24 на 7 пьет кофе Не останавливается ни на секунду Хотя сейчас остановился специально, чтобы показать себя <coughs> во всей красе Получается эта игрушка немножко нервотрепная Потому что пройти и не пролить кофе это практически невозможно Потому что он все время пьет кофе, невозможно его остановить Его можно кстати настроить здесь Прическу что-то добавить Хотя его нет, прическу он лысый а, ну, получается, что тут Можно, кстати, перекрасить его футболку белый, Например Ну, сейчас перекрасим, садитесь все поудобнее Я всем желаю приятного просмотра а сейчас мы будем его настраивать Ой, смотри, розовый чувак будет Не, пускай будет все синее Не-не-не-не Так, ну-ка, красные, конечно же Как же без этого бир это... Чего? И скинул <смех> <смех> В смысле, бирюзовый чувак, смотри. Не-не-не, походу уже перепил кофе. бляха, ки... за китайца будем играть? За Боба или что это? <смех> в смысле? Да не, верни нормального, в смысле? Что за хрень? Верни белого чувака нормального. Все, вот так вот. А что это? Да это хрень какая-то, валеты. Ладно, играем, все. Давайте начнем. Так, а, уровень первый, не разлей свой кофе. Он уже разлил. Все, пошел, пошел, пей, пей, пей кофе, нормально все. Идем, идем, идем, пей, нормально. Кофе есть. Все, открывай дверь. В Смысле открой дверь. Куда то упал, Открой дверь? Нет! А что, все, приехали? Все, кофе даже закончилось. Все, давай респаун. Ну реально сложная игра, ну как его пройти-то, ну? Он все время разливает кофе, он не моет идти нормально, он вечно перекашивает. Ну все, он поскользнулся, он все, он уже все разбил. Что ты делаешь? Что ты, что ты вытворяешь? Гимназ, хреново. Ну как у тебя рука вот что-то через ногу прошла? В смысле? Ч ⁇ ты вытворяешь, придурок? На голове, давай, постой. Да ну, в смысле. Ну, вс ⁇ Он там, тут брекдаун танцует. Что, что ты вытворяешь? Хватит. Не, это это невозможно. И по-моему, эту игру пройти нереально. Никак. Давай просто постоим, подумаем, как пройти нам. Бляха, кофе сейчас все разольешь, не надо. Че, может головой открыть дверь? Ай, блин, придурок. Надо жопой открыть дверь, точно. У нее же тут фигня сзади. Типа сзади прислоняется и открывает, как картой. А ну-ка, да. да что ты сальтушки делаешь? Давай хватит. Он сальтухи крутит, смотри. Охренеть. Сенсор, жё, какие карты у него в жопе? Блин. Давай нормально идем, идем, идем, идем кофе не, да он вечно падает, смотри, все разлил уже, все в кофе, он сейчас на кофе и подскольнется. Так, как же, а как же его открыто, он же не под ней сможет подойти. Ты куда ты побежал, придурок? Пополз, давай, пополз, пополз! Давай, давай, на голове ты реально пошел! Ты немножко перепутал, чувак. Ты вообще-то задом наперед идешь, в смысле? Гимнаст, что ему еще сказать? Это просто. Гимнаст-паркурщик. Паркурист, блин. Сальтухи крутит, на голове стоит, блин. Ну открой дверь уже, ну. Открыл? Да? Открыл? Все, пошли. Нет, я сказал. Нет! Нет-нет-нет-нет, открой дверь! Открой ногами, ногами открой дверь! В смысле, я же открыл? Нет, нет, нет, нет, нет! В смысле, нет! Вставай! не не не не Давай, давай! Да в смысле я дверь открыл? Ну что за хрень? А что дала мне это? Я открыл дверь, они должны были открыться. Я же, в смысле, я прислонил уже, ну. Ну. Нет? Это капец. Если его наклонил, и все, можно сразу уже ливать, перезаходить. Все, он, он упал, он уже не встанет никогда больше. Смотри, видите, наклонил, и все. И, и, и, и все, он больше никогда ни в жизни не встанет. Вот так вот. Он только кому это идти чуть-чуть, и все. Если он упадет, его немножко ветром сдует, и все. <смешно> <смешно> он мостик сделал, молодец. По физкультуре тебе будет 5 э, баллов, молодец. <смешно> ну блин, ну это, не при... ну это не прикольно уже. Ну в смысле, раньше было смешно вначале, а сейчас уже не смешно, потому что я игру не могу пройти за этого придурка, который вечно падает. Я пытаюсь его держать, но он не, не может нормально устоять. Блин, сосиски, ноги, блин. Все, он уже не встанет. Видишь, он пытается что-то там наклониться. Ну все, это бессмысленно все. Ну, чувак, ты... что, Шо... что это было? Не понял. Чего ты жопу выпрямил? Что, на носочки встал, типа? Да, блях, ты -то переворачиваешься. Давай, открой дверь. Открыл! Открыл, молодец. Давай, давай. Ножками, давай, переворачивайся, давай, я тебе верю, давай, давай, три раза открыл, давай, давай, полетели, О, на голове опять, давай, поскакал, давай, давай, давай, что ты, не... в смысле, ехренеть, что вытворяет, смотри, ну блин, вставай, давай, давай, давай, ох ты, ёпта, бригдан, смотри, отжигает, просто, можешь ехать выступать уже, на концерты. А, опять он сбогасывался, ну блин А у меня были надежды, что он реально встанет А нет, это, это бессмысленно, все надежды мы опровергнулись Просто, сразу падает и все. он не встанет, он по стене будет идти Вот так вот, но он не встанет больше никогда, он по воздуху будет ходить, ну ему плевать вообще Ему вообще плевать, что у меня задание надо он кувыркается, ему вообще весело, вообще нормально там веселящее кофе наверное, что-то посыпал себе ходит блин веселится кофеин буст а у него еще кофеин буст идет типа если он кофе выпил выпил то он вообще как супермен полетел как флэш а нет флэш сразу на пол блин больше ничего он не способен так а ну-ка давай все у тебя получится давай давай Давай крути чуть-чуть, крути барабан. Давай, ты пройдешь, я тебе верю. Нет, нет, встань! Ты прошел уже почти. Давай, допрыгай, допрыгай ногами, давай. Нет, ну в смысле, ну он уже прошел почти. Нет. Шопа рука вылезла в смысле, ну как так-то? О, все, он уже вообще даже начале падать начал. Но это все, это кранты. Ну он же почти дошел, он же начал крутить э э фигулину эту, ну в смысле. Да ну, откройся. Нет, не наклоняйся. Я тебя запрещаю наклоняться. Нет! Не шифт! Нет! Ты, что ты делаешь, блин? Опять на, на голову стал. Ну смотри. Так, надо вообще, блин, идти в клоуны, блин. Показывают трюки б... смертельные. А ты, блин, тут хренью занимаешься. Ну дойди, ну пожалуйста. Но мне надо хотя бы один уровень пройти, ну ты понимаешь, я не хочу... Я не знаю, как я другие буду проходить, это невозможно. Наверное, первый не проходится никак. Эта игра вообще, я не знаю для кого. Для тех, терпения железное. И нервы тоже, кстати. У меня они сейчас сдают уже. Блин, это нереально, реально, реально нереально. Он тут уже кофе разлил, блин, капец. Можно хоть нефть продавать уже. Давай. Пошел. Нет. Да пошел я говорю тебе, пошел. Куда ты? В... Ну, что такое? Ну в смысле? Ну он уже ну почти, ну как так-то? Ну кто, кто вот придумал вот эту хрень цеплять на жопу, я не понимаю. Кто это придумал, я не понимаю. Почему нельзя на, на груди там, на голове так наклонился бы и все? Нет, надо прям на жопе чтобы было. Он же падает сразу. А ну-ка. Давай, пошел, пошел, пошел, пошел, молодец! Пошел! Давай, красавчик! Прошел! Югот, что-то там время. А, а типа, медленно в смысле? Ты молодец, пресса А. Чтобы там. Да какой А, Спейс? А за 3-4 минуты прошел. Офигеть, тут кофе до сих пор никто не убрал. Смотри. Да что еще ему хуже стало? Что за фигня? Ему все хуже и хуже становится, он уже даже дойти не может. А как не надо так, так... А, ну, в принципе, к стене можно пристать. а чтоб тебя расстреляли потом, падла. Задолбал всех. Не понял. А чё не так? Я же встал. Не понял. Э, так я встал. Так я встал, в смысле, всё правильно, что не так? А теперь фиг поймёшь, как встать туда. Капец. Он, кстати, и на стену уже умудрился все разлить. Ну, красавчик, блин. Мало, на... давай на потолок еще налей. Чтоб еще накапало, блин. Сразу в рот. Да ну в смысле? Ну что за хрень? Я не понимаю, что ему, что ему не так? Все вроде хорошо, идем, идем. Даже не подскальзывается. В красных макасинах идет, а он все равно падает. Равновесие, держи, нормально. Это же не на велике тебя заставляют. А как? Реально? Это же... Вон она. А как это так-то? Это же невозможно. Ты что, угораешь? Как? Я должен подпрыгнуть? В смысле? Это невозможно. Я же по привычке Space нажимаю, чтобы прыгать. А тут не получится так. В смысле? А как? Он же не сможет. Он же не сможет так стать. Она же высоко слишком. Ну, так это же невозможно. Так, не падай. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Ну, серьезно, ну как? Подожди, нет. Давай уйдем ровно. Ровно. Да что ты в кофе все выливаешь? Ну, это Ну, как это так-то? Наклоняется и все, и падает сразу же. Сразу же падает. Но я не могу так ходить с ним. Да инвалиды да и то ходят лучше, чем он. Куда ты ему помчался, придурок? Я сейчас за тебя сейчас все пролошарю. Смотри, как пошкакал. Надо ему кофе наоборот меньше пить. Смотри, какой он, он. как энергетика жахнул. блин. Давай. Нет, не падай, нет. Не падай, придурок. Ну как это пройти? Вот серьезно. Финал, тут, наверное, финал еще есть, наверное, в этой игре. Типа, или это бесконечный уровень будет. Типа, все равно ты их не пройдешь. Да почему его сразу наклоняет? Прямо. Все, последняя попытка, это точно. Просто я уже больше не выдержу. Он не может идти нормально. Хватит кофе хлестать уже. Сколько можно. Тут уже скоро места живого не будет. Только кофе твое, блин. Так, ну-ка, нет, ну вот и все, и пошел ты нахрен, все, вот хочешь ковыркайся, я больше мешать тебя не буду, все, делай, что хочешь, на на на голове стой, вообще брыкданс танцуй, аэробику, ну вообще плевать мне уже на все, ну там и так уже кофе нету. что ты уже выплясываешь, все вот так вот, вот так вот и закончим, все, на березке давай. О, смотри, как реально танцует. Нифига себе брейкданс на руке. Все, ладно, вот так вот закончим. Нифига, он реально сам крутится, красавчик. Все, вот так вот закончим, наверное, или как. Красиво, вот так вот, вот так вот. Сам крутится, серьезно. Нифига себе, вот это и вообще офигеть. Ладно, все, давайте заканчивать. Если вам видео понравилось и вот этот чувак, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд, сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. Мне это даст мотивацию снимать видео чаще и качественные. Все ссылки есть в описании под видео, заходите, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующих прохождениях и всем пока-пока.